Когда по зубам получишь, За то, что страна без хлеба, Будь украинец лучшим, Скажи, на Майдане не был. Когда же повырвут кудри, Тебе за второе мая, Будь украинец мудрым, Скажи, ничего не знаю. Когда поддадут под ребра, Тебе 9 мая, Будь украинец добрым, вытрясь за полицая. Когда чуть пониже треснут тебя за гробы Донбасса, Будь украинец честным, скажи, не стреляв ни разу. Когда, наконец, по морде отхватишь за свой французский, Будь украинец гордым, вспомни о том, что русский. Посадули во Цариграде, Прибивали щит к ограде, Наши предки не за бабки, А отечество заради. И туга ринпа ловецкой в степи донецкой, И хазарское когало огребало, И немало были мы и под тордогой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 Через Кальмиус шастал, На Донецкий бережок Сбегали как-то шведы И откинули здесь это кеды И поляков без им в пузо Увезли двухсотым грузом Были воины-антонаты Здесь, осваивая гранты Из интимных мест друг друга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 Результат не увидел И у Бога на виду Дотворили здесь беду Даже черти охренели От сочувствия в аду Это что ж за дурачок Так ослаб нам из Что приперся в К нам в под пиджачок А не знаешь, дуралей Нет отчизны нам милей не уходит гость незваный Без шахтерских, без люлей Время мчится, как вода а? В ожидании суда Али кто-то в схрон нагадил Али звал тебя суда. Он ответствует, гундяв Я никого не вбывал Не шукал, собей, рабил А на тракторе Робы шлет Украина, сыного, Чернозем для них готов, Место есть в степи Донецкой среди нечуждых им гробов. Мой рай, мой край, в этот край суровый Ломают копья, расшибают улыбы. Я создан из его любви и крови, труда и воли слова и судьбы его судьба нелегкая дорога по ней он шел не полз и не петлял в лицо он видел дьявола и бога пред ними не скулил и не велял был столик раз оболган продан предан лицом к беде у смерти на краю он никогда не называл соседом родную мать и родину свою